Привет, девчонки! Это видео специально для проекта «Валим из офиса». Сегодня мы поговорим о том, как загружать фотографии в Инстаграм со своего компьютера. Наверняка у вас возникали ситуации, когда вам необходимо было это сделать. Особенно если вы делаете качественные фотографии для своего Инстаграма и хранятся они у вас, соответственно, на компьютере, не всегда на телефоне, то вам необходимо знать об этом сервисе, который называется Gramble который помогает загружать фотографии в Инстаграм именно с компьютера. Итак, заходите на сайт по ссылке под этим видео и попадаете вот на такую страничку, где нужно выбрать, для какой системы вам загрузить этот сервис, для Мака или, соответственно, для Windows. Я выбираю для Windows, программа начала скачиваться на мой компьютер, открываю и загружаю. После того, как вы откроете программу, появится вот такое окошко, куда нужно ввести свой юзернейм, тем которым вы пользуетесь в Инстаграме. И, соответственно, пароль свой залогиниться. Все, теперь вы можете загружать фотографии с компьютера в Инстаграм. Но перед этим конкретные фотографии, которые вы будете загружать, вам нужно подготовить. Они должны быть весом не более 2 мегабайт и размером 1080 пикселей на 1080 пикселей. Либо вы это делаете у себя на компьютере в программе редакторе, либо можете использовать вот этот сервис, который предлагается с самим Грамблером. Выбираю файл. Я его заранее подготовила, обрезала до нужного размера. И нажимаю Upload. Здесь в поле Caption нужно вставить то описание к фотографии, которое вы обычно вставляете в Instagram. Вы можете заранее его подготовить в каком-то отдельном файлике, сюда просто скопировать. Вставляю описание и нажимаю Save Caption. Соответственно, прямо отсюда я могу поделиться этой фотографией в Твиттере или Фейсбуке. Но я не буду этого делать, но зато проверю, появилась ли у меня фотография в моем профиле в Инстаграме или нет. Обновляю свой профиль. И вижу, что данная фотография уже появилась в моем профиле. Соответственно, все получилось, сервис работает. И вы можете также без проблем им пользоваться, если вам нужно загрузить фотографии с компьютера в Инстаграм без помощи телефона. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать новые полезные видео. И до встречи!